Добрый день! Рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня разберем кт исследования больного с Б-лимфомой с поражением всех групп лимфоузлов. На данном кейсе мы видим обширные зоны уплотнения легочной ткани по типу матового стекла с участками консолидации в центре. И на этом фоне визуализируются неравномерно расширенные долевые и сегментарные бронхи с уточными и деформированными стенками в сегментах 2, 6 правого легкого. В нижних отделах левого легкого отмечается появление участков диффузной инфильтрации легочной ткани интерстициального характера по типу матового стекла неясной этиологии. А также мы видим очаги, которые преимущественно расположены в нижних отделах легких и воспалительный процесс в бронхоэктазах. В верхушке правого легкого определяются множественные парасептальные булы. По всем легочным полям отмечаются мелкие очаги на фоне интерстициальных изменений и уплотнений с участками консолидации в сегментах 2 6 справа а также единичные кальцинаты в верхушечном сегменте слева и в сегменте 10 справа, субплеврально. В проекции увеличенного конгломерата бифуркационных лимфатических услов с нечеткими контурами определяются пузырьки газа, что может говорить о наличии бронхонодулярного свища, заключение которое мы можем поставить по этой картине. КТ-картина очагового инфильтративных изменений в легких на фоне интерстициальных уплотнений легочной ткани с бронхоэктазами, что нужно дифференцировать с легочным проявлением лимфума, вирусной инфекцией, туберкулезу. Благодарю вас за внимание. Скоро увидимся с новым разбором интересного пациента. Надеюсь, мое видео было вам полезно.